Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире Государственное телевидение России. В студии Вести Ольга Кокорекина. И Олега Лалыкин. Смотрите в этом выпуске. В Петербурге сегодня прощались генерал-майором Михаилом Малафеевым, погибшим в Чечне. На его похоронах присутствовал Владимир Путин. Генерал представлен к званию Героя России. МВД официально заявило, что корреспондент радио «Свобода» Андрей Бабицкий, пропавший в Чечне, задержан пять дней назад федеральными силами из-за отсутствия аккредитации. Швейцарию дать показания местным следователям, хотя пока он не получал официального уведомления о вызове в швейцарскую прокуратуру.